Представляю вам набор миниатюр для ухода за кожей с куперозом и розацией. Таким образом вы сможете попробовать наши средства, которые ориентированы именно на потребности такой кожи. Взяв вот эти миниатюрки и посмотрев, как ваша кожа на них будет реагировать, выбрав для себя оптимальное сочетание. В данном наборе есть очищающий гель, его хватит на несколько раз. Это мягкое, самое мягкое очищающее средство на кокоглюкозиде, не вызывает часы стянутости, не нарушает микрофлору и очень хорошо подходит для реактивной кожи. А кожа с куперозом и розацией, как правило, гиперреактивная. Дальше здесь в составе есть сыворотка с про и пребиотиками. Называется она пробиоскин. Она содержит лизаты бактерии, она содержит пребиотики и альфа-глюкант и очень хорошо восстанавливает баланс микрофлоры, который может быть нарушен у таких пациентов вследствие, например, какого-то лечения различными препаратами с иммуносупрессивным действием или антибактериальными препаратами и э, очень хорошо снижает чувствительность. Дальше здесь э, находится такой активный препарат, это гель антикуперозный. У него в составе есть венотоники, там конский каштан, листья красной винограда, троксирутин, то есть сосудокрепляющие компоненты. Здесь содержится небольшая дозировка неоцина, то есть никотиновой кислоты, и поэтому хорошо иметь пробничек такого геля, прежде чем вы покупаете, например, полуразмерную версию, для того чтобы понять, как ваша кожа будет реагировать как раз на никотиновую кислоту. то что у некоторых она реагирует на даже такую маленькую дозировку, которая нужна для того, чтобы стимулировать тонус сосудов в безопасном для них режиме, но иногда кожа реагирует покраснениями даже на такую маленькую дозировку неацина, поэтому этот препарат хорошо попробовать, прежде чем использовать его постоянно, хотя он очень активный и очень хорошо помогает людям склонным покраснениям. Дальше у нас здесь в составе необходимое средство для людей, с, в первую очередь, с розацией, ну и, конечно же, с куперозом. Крем-мультипротектор с SPF 50. Он защищает кожу от солнца, а ультрафиолет является основным триггером, который вызывает обострение у пациентов с розацией, одним из основных. И здесь в составе еще есть пробничек сыворотки стоп-акне. Это сыворотка со золоиновой кислотой, противовоспалительная. При папулопустулезной стадии розации это может быть важно, ну или если, допустим, купероз у вас сочетается с какими-то воспалительными явлениями на коже.